Здорово. Так как уже совсем скоро выходит Elden Ring, у меня прямо такие руки чешутся записать вам какой-нибудь ролик про соус. В данном случае я расскажу вам о Dark Souls 3, о моем знакомстве с данной серией и как благодаря ей я поменял свое мнение об играх навсегда. Присаживайтесь у костра поудобнее, прихватите с собой пару фляжек эстуса, зовите своего андеда поближе, ну а мы поехали. Начало этой истории стартует в 2018 году, к слову, тогда только вышел ремастер первого Dark Souls и сам по себе меня первый Dark никогда не интересовал, как и сам жанр темного фэнтези. Я был несколько приземленным школьником и Minecraft была моей единственной отдушиной, учитывая и то, что и ПК у меня на то время не было, ПК у меня появился уже в 2019 году, но даже тогда я не сразу начал играть в игры. ПК изначально я брал себе именно для работы, да, я именно тот школьник, который брал ПК для работы, и первые полгода так оно и было. Мой рацион за ПК в то время было три десятые времени за играми, а вот на работу уходило примерно семь времени. И тогда меня все полностью устраивало, работать было в радость, а игры были как небольшой отдых. Тогда же я полностью выгорал от фотошопа, я тратил на игры намного больше времени, и вот тогда меня и начали интересовать разные игровые жанры, или проще говоря помимо Майнкрафта и КС я начал играть и в другие игры. Первое время я играл в бесплатные дрочильни, а потом стал полноценно покупать игры. Моей первой ААА игрой был третий Ведьмак, который стал одной из моих самых любимых игр. Прошел год, я узнал, что такое Skyrim, мне он тоже очень понравился, я начал всерьез интересоваться жанром темного фэнтези. То есть, мне стало настолько интересен сам жанр, что в порыве эмоций после третьего прохождения Ведьмака я скупил все книги и прочитал их все. Ставьте лайк, если жизненно! Не столь долгие поиски подходящей игры привели меня к серии Dark Souls. Я долго метался с выбором части, с которой можно было бы начать играть, и я на полном серьезе хотел начать знакомство с серией со второй части Dark Souls. К счастью, я передумал и выбрал самую совершенную часть, то есть третью. Так как мне было очень страшно заходить в эту игру, перед началом загрузки я смотрел прохождение Dark Souls 3 у Купленова. Да, такое делать я крайне не рекомендую, если вы впервые пробуете какую-то игру. Это может полностью испортить вам все, ну, ведь Экспериенс что ли. Dark Souls во многом изменил мой взгляд на игры, добавляя в мой привычный и очень казуальный рацион больше сумасбродных челленджей. Например, пройти игру только с ножами, или, например, за нищего. Сейчас же вы видите мое четвертое прохождение Dark Souls 3 за пироманта. Потом же на NG+, я перестроюсь за мага, а затем уже на крилика. Так как за рыцаря я прошел полностью игру уже два раза, и честно, хочется узнать, каково это играть за мага, потому что я за мага никогда не играл. Первый раз в Souls у каждого очень разный и это факт, будь то Бладборн или Секира. Сейчас я вам расскажу как же я начинал. Я один из тех людей, которые могут в редакторе часами делать себе красивого персонажа, но учитывая движок игры и очень пластилиновые лица в DS, у меня не получилось в то время сделать себе красавицу и я сделал себе брутального китайца. Первый босс в Dark Souls 3 это судья Гундир и все мы это прекрасно знаем и я сейчас на полном серьезе скажу что это мой самый любимый босс во всей игре, то с каким количеством попыток я на него потратил не сравнимо не один босс к слову я на него потратил около 26 траев приблизительно к этой цифре я могу поставить только танцовщицу на нее у меня ушло 24 троя. третьим пожалуй я поставлю безымянного короля его я вынес 23 трая но любимые мои это гундир и танцовщица короля я не считаю своим любимым потому что он не вызвал у меня ничего после своей смерти я не получил ни эйфории ни самой обычной радости для меня он обычный сложный босс не более того же гундира я обожаю я обожаю как он двигается как при происходит сам бой. Эти размашистые удары его алибарды выглядят действительно устрашающе. И к танцовщице я испытываю абсолютно то же самое чувство. То, как она действительно танцует на поле боя, очень завораживающе выглядит. И с этими двумя я готов драться еще хоть раз десять. И самое главное, я их уважаю. Они действительно могут заставить тебя потеть над ними, особенно чемпион гундир. Почему же я так холоден к безымянному королю? Потому что если босс после того, как ты его победил, не вызывает у тебя ничего. Никаких эмоций, ни радости, ни злости ни ненависти, ни желания узнать о нем побольше, то босс априори не сможет быть тебе любимым. И опять же, я не считаю, что сам босс плохой, как раз-таки наоборот. Он охуенный. Это один из самых зречных босс-файтов, которые я видел вообще в принципе. Но я, видимо, в тот момент я словил нехилый такой тильт. И это повлияло на то, как я воспринимаю этого босса в принципе. Также очень важным аспектом данной части DS является ее геймдизайн. Тот факт, что он очень качественно проработан, я думаю, в обсуждении не нуждается. В игре нет халтурных по наполнению локаций, если сравнивать ее с первой частью серии. Если сравнивать ее с первой частью серии, то визуально 3DS выигрывает по всем параметрам. И да, я учитываю то, что 1DS вышел в одиннадцатом году, а 3DS вышел в 16. И между ними 5 лет, как-никак. А также между ними стоит Dark Souls 2. Я ни в коем случае не сру первую часть за не упаси, Господь, плохой дизайн лог. Разработчики за эти 5 лет стали намного опытнее. Вот где реально плохой дизайн лог, так это в Dark Souls 2. 2, где в храме зимы нормальная погода, а через метров 150 в замке Драндлика идет гроза. В первой части локации были логично переплетены друг с другом, и там не было резкого перехода погоды. Или даже целого биома, где в Dark Souls 2 из земляного пика на лифте вверх ты попадаешь каким-то хреном в Железную Цитадель. Где над земляным пиком по факту находится чистое небо, да хоть и облачное, а не ебаная Железная Цитадель. Ладно, под конец я немножко побомбил, переборщил. За это я дико извиняюсь. Чтобы видео не было уж совсем длинным, я разделю эту тему на две части. Во второй части я продолжу тему геймдизайна. Также вторая часть выйдет уже где-то после Элден Ринга. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще услышимся.